Ребята, пробуем на троллинг, короче, на живка по дну. Дети у меня никогда так не дергало. По дну. Никогда не ходила, так не играла. Сколько я таскал. Это значит, здесь пиздец обрывистая. Гулера одел Херня попади была А да? то сверкнуло Сейчас бабахнет Ну у тебя так не дергает, да? Ну да? А Ну? Может, я кого забагрил, нахуй? Ну, проверить хоть. никого нету. Может, у меня ротануха она пришел. вот нахуй. Не, братан целый. Чем он так цепляется? это вообще непонятно. Ну, нормально, чё? правило строллин лечить а ч мы не на середине даже о я сейчас я не зацеплюсь но но ну так сейчас я посмотрю когда мы блин нас к берегу подносит погоним да. домки ставить а? но ну, это А обратно можно будет не на моторе а так сплается, да Почему? На мотор не до дома вот так троллингом она а вечерком может она успокоится вода вала не будет и будет еще лучше и рыбе будет не мутно смотреть на все Где? Видал, сколько мальков микро? Не видел? Не видел, не видел везде тут? Сайты тут Вода тут <говорит> тёплая Тёплая? Так, ладно, пауза